повторители зачем нередко случается ситуации когда у нас подключена камера одна, приходит по одному проводу к примеру и на данном месте где расположена данная камера нам нужно подключить еще какие-то устройства ну скажем к примеру вай-фай точку доступа как же нам по одному проводу подключить два устройства так чтобы без лишних блоков питания Ну и вместе обычно где ставят такие Провода там нет, может быть, ни, ни места для ботов питания, ни лишних розеток. Нам нужен какой-то POE-тройник. В этой ситуации нам поможет такой девайс, как POE-повторитель uh, от Vitec. Uh, здесь мы имеем один вход POE и два выхода, тоже POE. Он нам поможет, в общем-то, по одному проводу подключить не только камеру, но и второй девайс, например, Wi-Fi точку доступа. Это позволит нам использовать эти два девайса вполне компактно и без лишних проводов. Давайте попробуем. Готово. По одному проводу у нас подключена и камера, и Wi-Fi А питается это все от маленького инжектора. Интернет приходит по проводу и выдается через такой инжектор, который стоит на самом деле даже иногда дешевле блока питания. Но что же в тех ситуациях, когда нам нужно подключить еще больше устройств? Wi-Fi, камера. А нам нужно подключить еще и телефон. И в данном месте было бы, наверное, еще очень. Кстати, для нашей ситуации какой-нибудь sip панель видеопанель. Как же здесь нам обойтись? А приходит только один провод. Да, есть еще тоже вариант четырехпортового поя транслятора. То есть здесь у нас имеется порт входящий с поя. 4 порта исходящих и даже uplink. Давайте все подключим через это устройство. Так, ну что мы получаем? Входному проводу мы запитали не только нашу камеру, которая была в этом месте, но и Wi-Fi точку, телефон, еще и видеосип-панель. И все при помощи вот такого тройничка. И у нас еще остается один порт uplink, чтобы перекинуть сеть дальше. Полезный девайс. Пробуйте, используйте.